Дорогие друзья, Айхан Мы в Диар Мы в Диар Бакыре Сейчас приехали на Железнодорожный вокзал И от железнодорожного вокзала Идем на Автобусную станцию Чтобы доехать в Мардин Сначала мы Едем в Мардин Идти буквально минут 10 Но, друзья Плюс 33 градуса ни тенечка, Ничего. Видео из самого Диарбакыра вы увидите в следующем. Потому что сегодня мы едем в Мардин. Завтра возвращаемся в Диарбакыр. И фу, послезавтра уже в Анкару. И обратно в Аланию. Город Диарбакыр, кстати, очень большой. Здесь проживает более двух миллионов человек один из самых больших городов восточной Турции, в общем, исследовать. Спустя будем 15 минут мы дошли до вот такого небольшого атагара и, видите, едем из Кыра в Мардин. Автобусы, мне кажется, ходят здесь каждые, ну, точно полчаса. Посмотрите, огромное, огромное количество вот таких вот микроавтобусов. Ну, конечно же, друзья, если вы поедете по нашему пути, пишите мне в личные сообщения, я вам дам все точки на карте, где находятся эти вокзалы, потому что в интернете найти их невозможно и нужно спрашивать у местных. Ну а мы загружаемся в автобус и едем в Мардин, который обещала попасть 5 лет. Спустя три часа друзья из Диарбакыра мы добрались до Медиата. Цена билета 30 лир и сейчас мы начинаем путешествие по этому старинному городу. Посмотрим, расскажем, вам стоит сюда ехать или нет. Здесь очень много старинных домов. Сначала пройдем одну часть. В общем, смотрите сами. Говорят, что эти дома датируются началом 13 века в Медиате. Они очень хорошо отреставрированы и многие превращены. Но помимо того, что они остались жилыми домами, они также превращены в гостиницы и в музеи. Каждое здание здесь представляет собой произведение искусства. И вот, смотрите, к сожалению, нет вывесок. Я не могу сказать, когда построена была эта церковь, но внутри она выглядит вот таким вот образом. И вот они начинаются, старинные дома. Конечно, очень жарко, но... Это того стоит, чтобы сюда приехать и посмотреть на эту красоту. Да, Айхан говорит, что нужно в июле приезжать. Или в мае. А, в сентябре. Или в мае. Для того, чтобы было не так жарко. Но сейчас очень уж жарко. Каждый дом представляет из себя просто произведения архитектура Здесь до сих пор делают хлеб Традиционным способом мы обнаружили вот такой вот Тандыш а И несмотря на то, что этому городу Много-много веков Здесь живут Современные люди С современными вещами, телевизорами и так далее. Ну, конечно же, интернетом. Вот таким вот образом, видите, здесь проведено электричество, потому что в землю его еще не зарыли. Многочисленные улочки, ну, запутаться, конечно, здесь нереально, потому что у нас есть карта. Но хотелось бы попасть в один из этих домов и посмотреть, как и что там выглядит. Друзья, внутрь. не хочется наглеть, но я нашла вход в один из домов, может быть, здесь гостиница. Но, ну, скорее всего, здесь... Друзья, нам нереально повезло. Нам разрешили зайти в один из этих домов. И, как всегда, в Турции это происходит очень просто. Мы спросили у мальчика. Мальчик привел нас в свою семью. В общем, показываю вам, как выглядит один из таких традиционных домов. Вот здесь вы видите вход. Дальше за... За вот этой вот занавеской вход в дом. А здесь... Вход наверх, где находится летняя веранда. Привет! Привет! Сейчас я вам покажу, что находится наверху. Здесь обычно летом отдыхают вечером. Видите, расположены такие баки, наверное, для воды. И можно подняться на самый верх. Еще одна крыша. О, и виден весь, и виден отсюда весь старый город. Просто потрясающе. Ну, а с другой стороны крыши, oh, вот такой вот вид, открывается на улицу. Мальчик сейчас будет доставать голубей, у них свои голуби. Он будет доставать голубей? Bu ne oldu? Bekle bekle. Ayaklarda şey mi var? Ağrıyor al o. Acımış. Девочка моет посуду, видите? И нас пригласили внутрь, совершенно посторонние люди, представляете? Угостили всякими вкусняшками на поле водой и угостили дыней, которая растет в Мардине Айхан Пробы. Она такая медиат, медиатин. Она такая кисло-сладкая вкусно, вкусно, ама, сладкий кисло сладкая и покажу вам, она выглядит вот таким вот образом. Вот эта часть как кивина вкус, а вот эта часть как дыня. В общем, такая вот. И также на барах, когда гости выходят, дают вот такие вот конфетки и Есэ, ага. и. Айхан Сенгестер на свои Да. Поливают колонны. Старый город в друзья. Это что-то невероятное. И есть вот такой вот э, дом искусств. Просто с потрясающей э, архитектурой. Отреставрированный. И здесь э, преподают различные курсы для детей. Роспись. Э, в общем, ткацкие всякие... В общем, различные курсы, и здесь также под этим домом есть пещеры, которые сейчас тоже используют, все отрестав... реставрируют и используют, будут использовать. Кстати, здесь недавно снимали снимали фильм, скоро он выйдет в прокат. Вот такая вот гресинка. Да ведь вот. Человек, черелла и мы. и охрамурачивай новый юрс. Так-то бастай юрс. Брута. Мы сбываем один Kendi doğal boyalarımızı pişirip kaynatıyoruz. Teknemizi boşatıyoruz Diğer tarafta odam var, eğitim odam var. Şöyle ayakı lastiğinden biri eşi biri düşü olarak iki kalıp lali çıkartıyoruz. Hı hı. Bu baskı... baskı, evet hocam. Bunu da yapıp evet, sonra bu... buraya başlıyoruz. orada, kalıplarımız burada. Bak görüyor musun? Önce tahta görürler sonra kumaşa. Önce tahta, yani kalıp. Hı hı. Burada içeride de fil yaptığımız ürünler içeride de var. Sabunlardan de meyveler yapıyoruz, buyurun. Вот так вот выглядит комната для курсов в этом e, доме искусств. И они делают e, вот такое вот мыло <gülüyor> расписное. <gülüyor> Интересное. Ну и конечно же Различные платки Из э, шелка, хлопка В общем Олар из натуральных тканей а. И вот так вот Такие старинные дома выглядят изнутри Здесь комната, где можно отдохнуть Попить чай, кофе И друзья, кто Кто из вас знает Что это за Алфавит? Сейчас подняться на самый верх. Здесь второй этаж и крыша вот этого старинного дома. Но отсюда открывается вид на весь старый город Вот так вот выглядит одна из внутренних комнат отреставрированных и из окна открывается Смотрите, вот такой вот вид на другие старинные дома Очень, конечно же, здесь красивый. После удивительного посещения дома местных жителей один из их мальчиков показывает нам все вокруг. В общем, вот такой вот у нас проводник сегодня. Представляете, просто мимо шли и зашли и угостили нас и дыней, всякими разными вкусностями. Удивительно. Посмотрите, какая красота. А самое классное здесь, конечно же, это люди, которые никогда не перестанут меня удивлять. Но, как я уже писала у себя в Фейсбуке, самое главное для меня в путешествиях это атмосфера. Ну а атмосферу мы создаем сами, своим отношением к окружающей действительности, ну и, конечно же, к людям. Если вы настроены на что-то хорошее, то вас всегда будет ждать что-то хорошее А вот там вот находится монастырь очень большой, в который мы не успеем попасть Но если вы приедете в Медиат, обязательно туда сходите Друзья, здесь настолько красиво и атмосферно, что я просто не хочу выключать камеру Если бы я ее не выключала, видео бы длилось, наверное, несколько часов А вот здесь, наверное, одно из самых популярных и интересных мест в Медиате. Можно подняться на самый верх и увидеть весь город. Друзья, сейчас вам стоит затаить дыхание, прежде чем мы войдем внутрь. Посмотрите, какая... Красота Здесь находится небольшой кафе и кухня А там внутри находится колодец ну и вот так вот выглядит сама кухня. Я думаю, что вы просто в восторге от того, что все, от того, что видите. Я, конечно, просто поражена. Здесь также расположены различные магазинчики, а, продают традиционные. И вот такая вот панорама полностью открывается на старый город. И вот по такой маленькой лесенке спускаемся вниз. Здесь невероятно красиво можно снимать и снимать. Но нам нужно идти дальше. Друзья, и представляете, вот это вот все жилые дома. Интересно было бы там пожить. Ну, как, как они выглядят изнутри, вы уже знаете. Поэтому пишите в комментариях, кто из вас хотел бы пожить в таком доме, ну, хотя бы несколько месяцев. А еще друзья в Медиате продают потрясающее вино. Сейчас я вам покажу, как оно называется, изготавливают его суряне. Кто знает, кто слышал про них, пишите в комментариях. И вот таким вот образом выглядит вот это вот вино. Говорят, что оно очень-очень очень вкусно. Есть много разных видов вот этого вина: белое, красное и так далее. И нам дали попробовать вот такое вот красное вино. Очень интересный вкус из местного винограда и, кстати, мне немножко напомнило вкус вкус коньяка. Крепкое вино, друзья, стоит это вино. Бутылка 50 литров Долго здесь копаясь обнаружили. в интернете я обнаружила Что суряне в переводе с сурецкого Это оказывается арамеи И арамеи проживали И проживают на территории Турции Вот в этих районах где Диарбакыр и Мардин Хакаре И также Иран, Иран, Сирия ну, В общем читайте в интернете много всего Есть интересного про них У них здесь свои храмы, у них здесь свои винодельные Вино, ну, а а мы, Кстати, очень интересно идем... какие-то пещеры с нашим маленьким проводником как вход сюда стоит две лиры и как мне сказали что здесь находится находилось первое поселение медиат раньше называлась медиат вот такие вот Интересные пещеры. Немного похожи на пещеры в Газиантепе. Здесь различные предметы обихода. ну Люди здесь раньше жили. Видите, стоит мебель. Я думаю, что здесь проходят какие-то концерты. Народ пьет чай. Летом здесь прохладно. А зимой не так жарко. В общем, не очень большая пещера. Но выглядит очень Интересно. Насыл гюзельмы? А? Гендинмо? Сан Бурагельдинмонджи. На В этих пещерах очень много комнат. В общем, немножко влажно, но прохладно. Ну и вот так вот, как я вам уже говорила, здесь люди раньше жили. Ой, у Наверху закрыто. Здесь три пещеры. И вот одна из пещер выглядит вот таким вот образом. Есть ход вниз, но мы туда не пойдем. то, что там закрыто. Потрясающее место. Просто не. После удивительного путешествия по старому медиату мы пришли на центральную площадь здесь много магазинов ну и конечно же тоже много старых домов и здесь находится центральный рынок ну не рынок а центральная улица пешеходная на которую мы сейчас с вами попадаем и здесь продают какие-то вкусняшки Такое вот, друзья, длинное видео получилось у нас из медиата. Сейчас мы отправляемся в Мардин. И разрешите мне, пожалуйста, больше сегодня не снимать, потому что я просто хочу насладиться этим городом. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Приезжайте в Турцию, приезжайте в Мардин и